коллеги, по поручениям фракции доложу парламенту нашей оценки деятельности прокуратуры и пожелания о совершенствовании ее работы. Как показывает анализ материалов Государственной Думы, все наиболее важные вопросы законности депутаты разрешают через прокуратуру. Именно из этого органа фракция получает наиболее мотивированные и полные ответы. Однако вспомним некоторые эпизоды правовой вакханалии на федеральном уровне, о которых не раз говорил Геннадий Андреевич Зюганов, и попробуем выяснить роль и место прокуратуры в этих событиях. Это прежде всего незаконное осуждение депутатов фракции КПРФ Бессонова Владимира Ивановича необоснованное незаконное содержание под стражей иркутского депутата Левченко, это чиновничий беспредел в ходе выборов в Приморье в сентябре 2018 года, это многочисленные факты задержания участников так называемых несогласованных публичных мероприятий. Такие задержания осуществляются, невзирая на то, что органы власти и полиции цинично игнорируют предусмотренным предусмотренным законом алгоритм прекращения публичного мероприятия, не уведомляя, как положено граждан, что они нарушают закон. В Москве на Пушкинской площади 20 сентября прошла встреча населения с вновь избранными и действующими депутатами Госдумы. Мероприятие завершилось без происшествий, но в последующие дни несколько десятков участников этих событий были доставлены из своих квартир в отделы полиции, где они вдруг узнали, что нарушили статью 20.2 Кодекса об административных правонарушениях, участвуя в несогласованном мероприятии, и они были привлечены к административной ответственности. Последние три года государственные структуры ведут непрерывную борьбу с предпринимателем и политиком Грудинином Для того, чтобы похоронить его популярность с использованием сомнительных судебных решений, осуществляется комплекс мер, направленных на ликвидацию созданного им передового хозяйства. 11 ноября Арбитражным судом принято решение, после которого у акционеров этого предприятия, имеется в виду его рабочие и служащие, останется менее 40% акций. После вступления решения в силу предприятие будет уничтожено. Судебные решения по этому предприятию зачастую принимались на основании противоречивых документов неправомощным составом суда при наличии обстоятельств, вызывающих сомнения в объективности и беспристрастности судей с грубыми нарушениями закона при исполнении судебных решений. С явными нарушениями законодательства Центр избирком в 2019 году лишает Грудинина законного права занять пост депутата Госдумы. В июле текущего года ЦИК исключил Грудинина из избирательного списка КПРФ. Верховный суд согласился с этим вердиктом, невзирая на то, что решение Центра избиркома было принято на основании сомнительных и непроверенных документов. О всех перечисленных мною фактах было известно органам прокуратуры. В принятии некоторых решений прокуроры участвовали сами. Однако адекватных мер они не приняли, исходя, по-видимому, из политической целесообразности. Снижение статуса прокуратуры происходит с начала 90-х годов. На это повлияли два фактора. Во-первых, желание тогдашних... Руководитель страны отстранить прокурор... прокуратуру от надзора за законностью приватизации государственной собственности, которая, как изначально предполагалось, должна была пройти в условиях правового беспредела. Во-вторых, это желание предупредить прокурорский радикализм, существовавший во времена Скуратова. Напомню, Юрий Скуратов, заняв пост ген... генпрокурора в 1995 году, Возбудил ряд уголовных дел, по которым проходили крупные государственные чиновники и представители бизнес-элиты. 24 мая 1999 года в управлении делами президента были проведены обыски, а 2 апреля президент Ельцин своим указом отстранил скурат от должности. Умоление статуса прокуратуры стартовало 30 лет назад. Тогда законодательство отказалось от понятия высшей по отношению к прокурорскому надзору. Принятые в 2001 и 2002 году кодексы лишили прокуратуру права давать санкцию на заключение обвиняемому под стражу, а также отменили нормы, позволявшие прокурору надзирать за законностью принимаемых судами решений. В 2007 году и последующих годы законодатель лишил прокуратуры следственного аппарата, Создал Следственный комитет, а полномочия прокуроров по надзору за предварительным следствием значительно урезал. В прошлом году в результате принятия обновленной Конституции прокуратура была встроена в систему жесткой президентской власти. До 2020 года генеральный прокурор и его заместители назначались на должности и освобождались от должности Советом Федерации. Теперь генеральный прокурор и его заместитель назначается на должность и освобождается от должности после консультации с Советом Федерации, президентом. Наконец, федеральным законом от 9 ноября 2020 года из законодательства изъято ранее существовавшее положение о том, что прокуратура осуществляет надзор от имени Российской Федерации. Теперь, надо понимать, надзор осуществляется от имени президента России. Прокуратура таким образом стало инструментом исключительно президентской власти. Фракция КПРФ убеждена, что для налаживания в стране жесткой и независимой от крупного капитала политиков и исполнительной власти законности необходимо восстановить все ранее существовавшего прокурора полномочия, вернуть прежний порядок назначения и освобождения генерального прокурора от должности, а также определить основную прокурорскую функцию как высший надзор за законностью». В заключение, уважаемый Игорь Викторович, позвольте передать на ваше рассмотрение обращению трудового коллектива ЗАО «Совхоз» имени Ленина с просьбой пресечь разрушение этого передового предприятия. Спасибо.